Ну, fünf, что Знаешь что? У меня было отчет, 30 секунд, я не мог ничего сделать. Да. Да. сразу убью этих чудиков. Ты не убьешь. Я плюшку? А, потом. Вот этому надо плюшку дать обязательно. Прощай. Ха-ха! <свист> Вау! Крутая штука! Этих я убиваю! <свист> Они крутые! А. Лайт. Да. Я хочу здесь так поиграть чтобы не потерять очень много войск которые блин будет равная битва на следующем буя. Читер Боевой графон. Блин, ты читер. Я пока. Почему? Не скажу. Так, ну, конечно, нужно что-то сделать. А нет, он там пошел в четырнадцать. Мне даже надо кое-что и делать. Ммм, кого бы влить. Какого-то уволью. Ну, надо Так, теперь мне надо что-то скастовать. Человек, хватит уже. Мне кажется, это неприлично. Не мама хочет. Доволен? И здесь мама хочет. Ну, берешь, не было, все будет. А много людей. Я тут пужары не думают, что делать Теперь точно ман кончилась. Ау, щит. А прикольно даже выиграть смогу. Сначала мне казалось, что все очень плохо. Теперь уже не так сильно кажется, что все очень плохо. Но остику. Ну, так тоже можно, на самом деле. Как-то yeah. теперь вообще-то стало не слишком понятно. В целом у меня есть шанс даже выиграть, я так думаю. не учили, что неприлично через камни стрелять Ты охренел, что ли? Ну что, это Хватит рушить мои шансы на победу Мне что-то стало впечатление, что вот и пошел пить чай. Ну да, я, похоже, ранее выигрываю. Ведь, значит, похоже, поставил будет вашу плеча. Ну, у Великона шапка будет. да что да <с2> ты попил чай да не, ко мне просто пришли. Ты, ты, ты не ко мне просто какие то эти шумнилки то pues, есть я был прав, пришли, что ты шоу, пошел пить чай и поставил бота. вообще то это я играл да ладно только ко мне пришли какие то кричал и что ну он был ход в что? Так, ну я что выигрываю? Ч ты знаешь, блин? Пытается твоего этого быть Грифон и все. Скорее всего у меня это уже получается. Однажды. А, у тебя же еще этот дерьмо в правом нижнем углу. Да дерьмо, в правом нижнем углу. Не, на самом деле, мне кажется, сейчас победа вот, реально будет такая, что... Mm -hmm. Хочу. Да нет, нет, не стану. Нет, ты в этом раунде выиграешь. Не, я выиграю, но я сначала думал, блин, а может, что выиграю так, что вообще ни о чем скажет. Может, может быть? быть? Да нет. Меня 16-сушник перепоставил. Я успею тебя пострелять в следующем раунде. Ждем сорок секунд. Пикнуть деревяшку в виде. Так, все, я пришел попить чай. Фуботер. Точнее, пришел попивать чай. Фуботер. <свят> Почему? Потому что фуботер. Сам такой... А я сделал в прошлый раз чай, потом смотрю, больно, а где чай, почему мне ты не нужный заварку в чайник положишь, чтобы чай стал чаем? <режит> <режит> он прям танк. Да я хотел бы по-другому стукнуть, все половину и восемьдесят, и в range, range, range. Okay. Mm, Ок. Собственно... Хм, Блин, не успел. Блин, протупил. Кто это? Какой-то олень. Я с какого-то оленя играю. Ты что это? Малфурион в детстве. Что ты Что ты в молодости? Так время я его даже не заметил, что его так мало, блин. Не <смех> Какой-то тебе плохой единорог. Видишь какой-нибудь меч в башку вот. <смех> Это же единорог, а не, не единомеч. Эй, блин. Не смешно. Эй, не смешно! А мы где это написано 16-20, он нанес 24. <свот> вот почему это смешно. <свот> это смешно, это печально. <свот> <свот> ББ. Эй, как? Как? <свот> Ты ч сделал? А, я понял, это Малфурион в молодости и Кельдрасиль в детстве. Кельдрасиль. По-моему, класс, который ты выбрал, полная говна. Ну, ты не знаешь, может быть. Не, на Этельфе тоже тащит так. -то. По-моему, люди и нейт-эльфы для меня пока самые сильные. То есть на нейт-эльфы просто эльфы. Ну, кого то волнует. Так. Один-два, один. И кто там еще у тебя есть? All right. Просто добью, чтобы на пути не стоял. Тебя выпили. Я думаю, существует этого вот дракончика вообще как... Какашка. Какаш? Своим.. своим дракончиком, который какашка. Любит какаши всех. Блин, мне что-то напомнило народу. Ну, где твой райкири? Какаши? Да он у тебя играть не умеешь. Я технически выиграл, потому что у меня было в принципе преимущество. Почему я скастовал каст, который вынес всех твоих? А всех твоих кто вынес? <свят> так они ушли просто, пока ты ослеплял, было ослеплён этой ядерной бомбы. Да-да-да. <свят> Не, ну это смешно. Так, все, выход. <свят> Нет, вообще смешно. <свят> <свят> Но я выиграл.